Да, ребят логи жесткий просто я не знаю что за хрень протанулся в арен, просто просто жесть вообще Значит, такое ощущение как будто у меня у меня вот так вот работает когда на вальке 5 окон запускают понимаете и то у меня все нормально у меня нет таких жестких глюков просто компьютер надо перезагрузить у меня что-то не, то, не, не так как-то он наверное загрузился у меня сегодня просто смотрите как скотина блять на это невозможно смотреть я не знаю как вы смотрите мой стрим блять, сейчас на ютубе ребят это я, блядь, уже играть не могу в таком дерьме, блядь. блядь да просто, блядь, нахер. Просто уже все нахер. Ёб твою мать.